Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Читал комментарии, которых буквально тысячи, и очень часто встречал идею, что Terra Luna может снова стоить 1 доллар. И поэтому купить ее сейчас даже на 100 долларов может быть жизнеизменяющей сделкой. Ведь когда она вырастет до 1 доллара, она даст 500 тысяч процентов. Что ж, вопрос интересный. А сможет ли Terra Луна когда-либо стоить 1 доллар? Не 100 долларов, а 1 доллар всего лишь. Давай разберемся, что для этого нужно. Ну а прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на канал и нажми на колокольчик, так ты не пропустишь новые криптоапдейты, в том числе и про Терру Луну. И не забудь написать в комментариях, как ты думаешь, может ли Терра Луна стоить 1 доллар и как ей этого добиться? Итак, возможно ли цена в 1 доллар для Терра Луны? Я нашел опрос в твиттере от Криптозевса. И как мы видим, 58% людей считают, что это вполне возможно. На данный момент Тералуна стоит 0,000165 доллара, практически 0 долларов, можно сказать. И поэтому, чтобы достичь 1 доллара, нужно... доллара, ей нужно добавить... Пять нулей. Давай проведем небольшой анализ, чтобы понять, реалистично ли это. Итак, если мы посмотрим, с чего начинала Terra Luna, то заметим, что в какой-то момент она стоила до смешного мало. Всего лишь 12-13 центов в 2020 году. Первым же взлетом она добралась до отметок около 20 долларов. Ну а на пике она вырастала до 120 долларов за монету. И совсем недавно она рухнула практически до нуля. Цена каждого токена Луны сейчас очень... Очень низкая. Но самое важное, что случилось во время этого краха, это выпуск очень большого количества токенов Луны. Ее предложение увеличилось в 19 тысяч раз. И это яркий пример гиперинфляции на криптовалюте. И к чему она приводит? А приводит она к обесцениванию, причем очень серьезному. Этот факт поможет нам сделать вывод, возможно ли цена 1 доллар за один токен Терра Луны. Опять. Если мы посмотрим на рыночные капитализации криптовалюты, то увидим, что самые большие капитализации, разумеется, у биткоина, и эфириума и у стейблкоина тезера. Это 562 миллиарда, 242 миллиарда и 75 миллиардов долларов соответственно. Рыночная капитализация криптовалюты. Это второй момент, который поможет нам найти ответ на популярный вопрос. А может ли Terra Luna снова стоить 1 доллар? И что для этого нужно? После того, как мы это все поняли, необходимо, чтобы Вон осуществил свой план и буквально воскресил экосистему Terra Luna. Он должен будет вернуть к жизни все эти проекты, построенные на блокчейне Terra, которые пострадали от краха Луны. Например, протокол Ankar. Ему придется полностью перестроить. Теру и убедиться, что сеть будет максимально защищена от подобных инцидентов в будущем. На данный момент рыночная капитализация луны обрушилась, но давай представим, что после всех изменений, согласно плану спасения доквона, ее рыночная капитализация вырастет до 2 миллиардов долларов. Это не так уж и много, у доги а капитализация 11 миллиардов. Также мы хотим знать, когда при таких условиях цена токена луны будет стоить 1 доллар. Что ж, при рыночной капитализации в 2 миллиарда долларов и при стоимости 1 доллар за монету... Предложение Терра Луны должно быть 2 миллиарда токенов. Ведь 2 миллиарда токенов умноженные на 1 доллар дадут нам капитализацию в 2 миллиарда долларов. Такая вот математика. Сейчас же предложение Луны более 6 триллионов долларов что явно больше, чем 2 миллиарда. Что же это значит для Терра Луны? А то, что мы должны увидеть значительное сжигание токенов Терра Луны. Вот что должно случиться. Должен произойти обратный процесс тому, что мы наблюдали во время краха Терра Луны. Во время падения токены Луны создавались в невиданных масштабах. Теперь же их нужно сжечь. И сегодня я тебе уже показывал, что это началось. Генеральный директор Бинанса CZ советовал Доквону что-то очень похожие. Он написал «Последние несколько дней мы изо всех сил пытались помочь сообществу Тера. В своих постах я просто пытаюсь найти способы решения, исходя из своих скромных сил. Выпуск новых монет, создание форка не придадут ценности токена Луна. Обратный выкуп токенов и сжигание дадут». Но у проекта, кажется, на это нет средств. Кстати, насчет средств. Слухи ходили разные, но сегодня наконец-то мы узнали точное количество резервов, что остались у Terra Luna. 7 мая 2022 года до всех этих событий у Terra Foundation были следующие резервы. Более 80 тысяч биткоинов, около 40 тысяч BNB, 26 миллионов USDT, 23 миллиона USDC, 2 миллиона AVAX, 700 тысяч USD и, наконец, почти 2 миллиона токенов луна что осталось сегодня 313 биткоинов 40 тысяч BNB. кстати говоря их они еще не трогали 2 миллиона аваланчей тоже не трогали это опасно кстати они могут их продать и binance coin и avalanche под угрозой почти 2 миллиона юсти которые они тоже не трогали и 222 миллиона токенов луна это официальная информация от луна foundation guard Кажется того, что у них есть сейчас, явно маловато для выкупа токенов и уменьшения тем самым предложения луны. Видимо, без сторонних инвесторов им будет очень трудно достичь одного доллара за луну. 1 доллар за луну вполне может быть, если драматически уменьшить предложение токенов. Для этого, как правильно заметил CZ Binance, Terra Foundation должна, первое, сжигать их и второе, выкупать их из оборота. Фактически делать то, что делает ФРС США с активами и долларом. Что-то похожее на это. В любом случае, теоретически, это вполне возможно. А как это будет на практике, зависит только лишь от Доквона и его команды. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. И сегодня я ответил на самый популярный вопрос в комментариях. А может ли Луна стоить 1 доллар снова когда-либо? И что для этого нужно? Если видео было интересным, не забудь, что нужно подписываться на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делиться видео с друзьями, комментировать и обязательно богатеть. До скорого!